Максимальная мощность оборудования, которое может принимать участие в зеленом тарифе составляет 50 кВт для населения и не ограничена для юридических лиц Кроме того, для бизнеса стоит учесть, что если в смете стоимость отечественного оборудования составляет до 30%, то тариф будет повышен на 5%, а если более 30%, то на целых 10%. Размер компенсации один из самых высоких в Европе. Однако мы видим, что зеленый тариф действует до 2030 года, а размер компенсации снижается с каждым годом. Но в то же время падает и стоимость оборудования, ведь производители вводят новые технологии и конкуренция на рынке только растет. Процесс подключения к зеленому тарифу – дело достаточно непростое. Ведь кроме приобретения и установки оборудования, нужно еще подготовить большой перечень документов для государства для подключения к зеленому тарифу. Поэтому многие обращаются к специализированным компаниям, которые берут от 10 до 20% от стоимости оборудования за свои услуги. Таким образом, подключение к зеленому тарифу может занять 1-2 месяца у населения и до 2 года у юридического лица. При этом стоит отметить, что физические лица могут использовать оборудование, работающее только на энергии ветра и солнца. При этом солнечные панели должны быть установлены или на крыше здания, или на его фасадных частях. При этом для юридических лиц нет таких ограничений для солнечных панелей. Окупаемость вложений в альтернативную электроэнергетику зависит от множества факторов Это от способа получения электроэнергии, вида оборудования, его мощности, вашего расположения и других факторов Практика показывает, что чем мощнее оборудование, тем быстрее окупается Быстрее всего окупятся солнечные панели, установленные в наших теплых областях, например, в Одесской области Или же если вы используете ветрогенераторы в Карпатах